здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня я прошу прощения у всех сразу же потому что снимаю в дороге я не дома и снимаю в дороге но я хочу очень быстро как бы выложить вам это видео которое вы ждете шапочка и сметенками поэтому вот как могу так и снимаю девчонки поэтому сегодня мы вяжем шапку вот уже у меня готова такая заготовка сейчас я вам буду все рассказывать нет. Ну, это акрил, эти 85 метров в 100 граммах. Но, девчонки, смотрите, я вяжу два сложения, вам достаточно будет 100-140 метров в 100 граммах ниточки купить, какие-то другие. То есть я вяжу из того, что есть, как обычно. А вы А вы смотрите так первое что мы делаем набираю 53 петли вот и распределяю петли таким вот образом первые три петли лицевыми кромочная лицевой тоже э, далее лицевая гладь вернее первые три петли платочная гладь то есть лицевой изнаночный ряд лицевые петли вторые 3 петли вот они у меня обозначены. Это чулочная гладь, в лицевом ряду лицевые петли, в изнаночном ряду, изнаночные петли. Подробнее, девчонки, кто совсем не, не понял, что я, о чем я сейчас говорю, посмотрите в видео. видео снуда. Там я подробнее говорю о этих как бы полосках. Далее платочная гладь 2 петли, 3 петли лицевая гладь, чулочная гладь, 2 петли платочная гладь и 3 петли чулочная гладь далее 37 петель платочной глади то есть лицевой и изнаночный ряд лицевые петли макушку я вяжу э, формата шапкой шапки бини, то есть вот такими вот клинами укороченными рядами видите у меня уже здесь связано 5 таки сейчас кто не знает как вяжется шапка бини я покажу как вязать этот клин лицевой ряд у меня все петли лицевые и буду вязать далее укороченными рядами это значит что я не буду довязывать до конца ряда по одной петле то есть в каждом ряду я буду оставлять по одной петле не провязанной в конце ряда и так 10 раз сейчас я вам наглядно это покажу то есть сам раппорт у меня состоит из 10 вернее, из 20 рядов и у меня здесь остаются две петли кромочную я не считаю то есть вот эту одну петлю я оставляю не провязанной и поворачиваю работу вот видите здесь я делаю воздушную петлю то есть вот так вот накидываю одну петелечку и вяжу обратно по узору до конца ряда смотрите я довязала ряд до конца и уже начала вязать следующий лицевой ряд и довязываю до конца там где у нас макушка вот смотрите Здесь наши первые две петли, и здесь тоже две петли, то есть вот эта воздушная, вот эта петля и одна петля из извязания не, провяз... не провязанная сейчас, и опять мы поворачиваем, то есть эти накид и петлю мы оставляем, то есть в каждом ряду как бы у нас будет здесь оставаться по две петли, то есть действующая одна петля из вязания и вот этот накид, ну и здесь соответственно кромочная. Всего вот таких вот сейчас я снова делаю воздушную петлю и вяжу до конца ряда в следующем ряду у меня останутся не провязанными вот эти вот две петли то есть вот так вот по две петли вот таких вот ячеек у меня будет всего 10 штук вот смотрите когда у нас остается вот здесь вот уже мы связали укороченными рядами 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 я не довязала сейчас довязываю и теперь мы вяжем до конца ряда вот этот накид воздушную петлю которую мы делали мы провязываем вместе со следующей петлей Это делается для того чтобы не было дырок между этими петлями и опять накид со следующей петлей Так, до конца ряда видите вот этот клинышек у нас сейчас как бы сравняется всего этих клиньев я провязала 6 вы конечно же меряете по себе но я думаю больше 6 вам не понадобится Вот, и кромочную я провязываю изнаночные следующий ряд я вяжу по узору вот такие вот 6 клинов видите по сути моя шапка готова не пугаемся здесь у нас выглядит немного шире вот а мы ориентируемся по вот этой вот части шапки то есть здесь с количеством рядов мы можем корректировать объем то есть меряйте по себе но в этом месте еще я вяжу изнаночный ряд и буду петли закрывать сейчас я вам немножечко здесь на схемке нарисую чтобы у вас была полная картина то есть далее мы вяжем вот такими вот клинами не получается вот таким вот образом всего их 6 штук три у меня не влезет Ну образно вот и здесь вот 10 раз мы оставляем по одной петле 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 так вот то есть чтобы все было как бы визуально немного понятно далее если не вы не хотите такую длинную шапочку значит наберите э, на 10 петель 10 12 петель меньше и она у вас будет вот, 10 петель отсюда вы уберете и она у вас будет вот такая вот мельче, просто обычная шапка. Я же вязала такую подлиннее, по принципу шапки Бини, поэтому у меня так. То есть вот здесь вот мы набираем петель не 53, а допустим 40. И эти 13 петель мы аннулируем вот здесь, в этом, в этом как бы отсеке. Его не будет, если шапку хотите просто по макушке. А здесь у нас будет не 37 петель, а 28. 4. вот и тогда у вас получится обычная шапка так, петли закрываем точно так же как мы закрывали на снуде эти три петли которые у нас сами оставляем вытаскиваем петелечку возвращаем закрываем эти две таким образом все уже далее мы просто закрываем эти петли до макушки а эти петельки точно так же как и эти мы закроем до конца и распустим вот эти вот тоже до конца все три я распускаю и закрываю петли и далее мы продолжаем вот смотрите, закрыла я петли и распустила наши косы. Теперь вязать буду руками косу, потому что, то что руками. Все делаем точно как же, так же, как с ноги кто смотрел видео тот видел беру первые две как бы ниточки отсюда у к если вы вяжете в одно сложение то у вас две нитки у меня соответственно 4 так вот пальчиком переворачиваю и следующие будут брать по 5 то есть в моем случае по 10 раз два три 4 5 можно это делать толстым крючком Пробуйте, ищите свой способ, кому как удобно. Так. И вот так вот вяжу все три косы. 5 Раз, два, три, четыре, пять. Вот они. Пять. Все. Заплетаю косы до самого конца. Следите, чтобы у вас не западали как бы заваливались туда ниточки чтобы вы захватили все как бы распущенные нитки и заплетаем наши косички продолжаем все три я заплетаю до конца вот смотрите заплела все три косы теперь беру крючок и основную нить я вот эти я вот так складываю пополам чтобы у меня здесь не было узла сейчас я этот краешек обработаю я вот так вот захватываю сложенная пополам нить, то есть она у меня будет два сложения но я ее вот так вот захватила чтобы не было узла и вяжу столбиком без накида здесь вот захвачиваю закрытую петлю и эту косу и провязываю здесь то есть делаю своеобразную петлю точно так же как и на ноги 4 столбика без накида я сделала так, и продвигаюсь далее здесь вот то же самое. Далее я ее просто там замаскирую. Теперь, вот видите, вот это будут наши петельки для пуговицы. Теперь на макушке я оставила побольше нить, когда закрывала, так как у меня двойная, я одну вот здесь вот обрежу и сшивать буду всего одну. Так, все. Складываю лицевыми сторонами вовнутрь и сшиваю макушку. Вот здесь вот. И сшиваю до вот этих вот кот. Здесь у нас открыто. Вот эту часть я сошью. Так, ну вот, девчонки, смотрите, сшила я свою шапочку. Вот она. Смотрите, какой нюанс. Видите? Вот Краешек у нас получается немного присобранным. Пришила я, кстати, пуговицы, застегнула их. Вот они. Так вот выглядят. И я беру, вот смотрите, продеваю в иглу резиночка, которая продается на катушках. С изнаночной стороны. Вот видите, такой волнистый край. видите девчонки как она получается Он крашек теперь держится так. и макушка как я буду носить макушку я вам покажу на фотографии вот я люблю вот так вот я вот эту часть заворачиваю вовнутрь либо как шапку бини, либо вот так вот завернуть вот. конечно на голове она виднее кстати, я так даже не могу. Это я уже могу на голове. Я, к сожалению, сейчас нет у меня моей мадам. Вот. Где-то так, примерно. И все, девчонки, наконец-то мы это все связали. С вами была Вика из Школы рукоделия забыла еще раз повторить что если хотите без вот этого хвостика шапку наберите на 10-12 петель поменьше и у вас получится обычная облегающая шапка вот а с вами была вика школа рукоделия я с вами прощаюсь подписываемся на Инстаграм, там будут розыгрыши и то, что не вошло в youtube Планирую очень много интересного, как только разберусь со всеми настройками. Все, девчоночки, всем пока. Надеюсь, я успела вовремя с шапочкой. Всем пока-пока.